Друзья, всем привет! По последним видео, я так понял, у тех, кто более или менее часто, густо работает, пуканы подгорают, поэтому сразу, те, кто работает, ну, или смотрите, не комментируя, или отвечайте, просто помогайте людям на вопросы, потому что реально сейчас я не работаю, то есть мне просто нечего по работе снимать. Я хотя бы как-то пытаюсь ответить на, да, абсурдные, глупые вопросы тех, кто начинает работать. Но я сам понимаю эти вопросы, потому что сам когда-то начинал работать, но у меня хотя бы было кому их задавать, хотя бы частично. Люди, которые просто пытаются сами покрасить машину своими силами, их даже задать некому, поэтому они черпают информацию только с интернета. Поэтому не надо обсирать э, тех людей, которые говорят ему спасибо, что хоть подсказал там одна машинка, две машинки. Понятно, что для профессионального, профессионального уровня работы, Некоторые вещи, которые я говорю, они абсурдны, но это не для профессионалов, поэтому вы либо сразу выключаете, и вам тут просто делать нечего, либо просто помогайте людям хотя бы в чем-то разбираться, а не просто флудить в комментариях. Поэтому спасибо за понимание, идем дальше. В прошлых видео кратенько рассмотрели то есть помещение, чуть-чуть оборудование, чуть-чуть опять же оборудование. Всего оборудования перечислить просто, это можно тут целый список писать на десятки тысяч долларов. Я думаю, для начинающих это просто будет бесполезно, неинтересно. А, компрессор и очистка воздуха. То есть самое основное для того, чтобы можно было начинать выполнять какую-либо операцию. Теперь касаемся расходников. Это материалы, то есть лакокрасочные материалы и материалы, которыми мы обрабатываем это лакокрасочное покрытие и все остальное. Начнем мы с ну, небольшого такого не скажем обзора, то, что есть на рынке, потому что я не на рынке. Я просто перечислю примерно те позиции, которые мы зачастую видим на рынке, то, что нам продают, почему у людей не получается выполнить работу на начальных стартовых этапах покупая дешевый материал, и люди сразу разочаровываются, просто закидывают это дело и складывают руки. Итак, поехали. То, что нам могут предложить продавцы на рынке, сейчас рассматриваем пока что лакокрасочный материал. Я посмотрю по времени, как будет получаться. Если, если по времени как бы более или менее достаточно, то я и про наждачки чуть-чуть расскажу. Когда мы приходим на рынок и спрашиваем изначально, вот мне нужно покрасить машину целиком. У нас продавцы зачастую люди, которые не работающие, они не работали лично этим материалом, они знают лишь отзывы о нем относительно тех маляров, которые к ним приходят покупать. Опять же, маляром может быть как старый дедушка, который на 20-летней давности опыте работает, так и кто-то развивающиеся те, которые постоянно ищут что-то новое из нового и спрашивают, узнают, интересуются. Поэтому, опять же, продавцы это люди, которые не работают, зачастую не работающие, и они только на отзывах знают материал из фирмов, бренд брендов и всего остального, что мы можем увидеть на рынке по фирмам. Самый всем известный это Новол. У Навола есть э, несколько линеек. Навол, которая просто Навол, это серединочка. Есть из нее бюджетная линейка. Есть из нее дорогая линейка. Это спектрал. Цена на вот этот материал, она довольно-таки высокая, Она находится в уровне уже вне бюджета. И экономия. Как там у них пишется? Что-то в этом духе. По-моему, так экономия. они пишут. Это реально цена ниже, чем у средней линейки. По уровню, кто с этими материалами работает, это перекупы. Которые, не важно, что будет с машиной происходить через год, помутнеет, отвалится, какими-то пупырышками вскроется, быстро поцарапается. Это вот этот материал. А это серединка та, которой маляры, маляры работают, действительно работают этим материалом, делают им качественно. Но ну, надо знать кое-какие свои тонкости, где что должно, сколько сохнуть, чем просушить, чем разбавить, чтобы не было катастрофических проблем. И вот эта линейка материала, это уже реально уровень для работы на хороших э, СТО. Материал, который выполняет качество, выполняет его быстро для малера с этим материалом легко и удобно работать это на рынке, поэтому из вот этих трех выбирайте ну вот это скажем так серединка, то что вам продадут и еще очень важно это как по мне, не надо делать сборную солянку, когда вы не знаете вообще о материалах ничего, старайтесь покупать какой-то одной линейки материал, если вы пришли к себе на рынок где-то в Сибири и у вас есть одной линейки почти весь выбор, вот держитесь этой линейки Пусть это даже будет хрен с ним рефлекс, насколько я его не уважаю как фирму, потому что половина из этих материалов редкое говно. Но опять же, этим говном, если уметь пользоваться, найти подходы, какие-то вот эти вот лазечки, где что, какие косячки там усмотреть, как их обходить, им тоже люди работают. И вот если есть выбор, начиная от шпатлевки, грунты, разбавителя, лаки, обезжиривателей, даже салфетки протирочные, это тоже хорошо, если у этой фирмы это все есть. Краска базовая, краска акриловая. Лучше держаться этой фирмы и ей работать, потому что у вас чего-то не хватило, вы спокойно пришли на следующий день на рынок и докупили такой же материал от такой же фирмы. И у вас не будет проблем с цветом в этом случае, у вас не будет проблем с нестыковкой материалов на химическом уровне. Потому что разные компании используют чуть-чуть разную смолу, в той же, к примеру, акриловой краске. У вас какие-то будут косячки происходить, что-то лучше блестит, что-то недополировывается, переход тянется и так далее. Это все из-за разных использования разных материалов у разных фирм. Поэтому у вас есть на ВОВ весь выбор на рынке держитесь его, не надо убегать что-то там, лак от шпицхекера базу от РЭМа забрали или там от Дюпонта, к примеру от Дюксон, еще что-то в этом духе и намешали в итоге, ваши шпатлевки там вообще не пойми какой компании польской мутной. это сложно, когда вы не знаете как работает материал, у вас будут с этим проблемы, дальше по фирмам, тот же что я только что сказал Реофлекс то есть этот материал тоже на рынке очень сильно представлен. У них есть, по-моему, вся линейка, потому что эта компания, вроде как, российская по бренду. Они выпускают кучу материалов. Люди как плюются об этом материале, так и делают хорошие отзывы. Я лично работал очень-очень мелким количеством этого материала. И отзывы о нем никакого не могу дать. Ну, не мое -то. Он слишком дешевый. То есть, он реально дешевый. Не может просто дать того качества. Дальше из простого, дешевого у нас есть Каламикс. Э, это все дочерние бренды, каких-то довольно-таки крупных брендов. А, в принципе, ничего, так материал. Я работал лаками, давненько, правда, это уже лет так 9 точно прошло. Лаками их работал, мне нравились. Красками их работал очень долгое время, тоже нравились. Лишь потому, что у нас они были на рынках. Шпатлевками не пробовал работать, но ребята, которых я лично знаю, работали, говорят, хорошие. Далее очень много CARFIT. Также CAR System и AutoFit. Слышал такое, что вот это вот все около однобаночных разливов. Лично не видел, откуда это разливают, но карфиты, карсисты на рынке очень много. Был я у карфита на семинаре, пробовал их материалы. Грунты понравились, шпатлевки неплохие, лаки не понравились. Лаки у них есть две, по-моему, линейки, черная и красная. Вот мы работали черной линейкой, мне не понравилось. Но ну, я лично больше об этой компании сказать ничего не могу. А, мы сейчас сюда не берем в рассмотрение, опять же, для профессионального использования, это Сикинс, Глазурит, Шпицхекер, Spitzhacker, Stendex, Lechler, Lezonal, хотя Lezonal это из более-менее дешевых, и Lechler тоже спустилась по цене, но это уже для профессионального применения. Вы на рынке все линейки на одной точке не найдете никогда, Потому что обычный продаван просто не будет ее закупать, потому что цена реально относительно вот этих вот всех брендов как минимум в два раза выше. Поэтому вы их на рынке не найдете. Я на них сейчас внимание и не акцентирую. У вот этой компании есть реально весь материал. Его можно найти на рынке всю продукцию. Начиная от шпатлевок и заканчивая до конечной полировки. То есть чем полировать. У этих компаний не совсем все так красиво, поэтому тут решать сами, кому что покупать. Какую шпатлевку выбирать для работы, чем стоит э, работать там, алюминиевая, стекловолоконная, это вам только в процессе уже э, опыта. Посещайте семинары, конкретно технологи рассказывают, что где лучше применять. Я же, допустим, в своей практике ушел от алюминия, от алюминиевой шпатлевки. Но у она стала редко применяемой, в моем случае, то есть капотов так обширно, чтобы шпатлевать. Я не шпатлевал, в итоге у меня алюминиевая шпатлевка просто высыхала и я ее выкидывал. Я пользовался карбоном стекловолокном. Опять же, обращу внимание, что и карбон, и стекловолокно, это в принципе одна и та же по назначению шпатлевка. Просто маркетологи, чтобы продавать людям хотя бы какой-то другой продукт, Сказали, что внутри шпатлевки якобы с карбоновым волокном, якобы карбоновое волокно. По своим физическим характеристикам эти шпатлевки примерно равны. Карбоновое волокно стоит чуть-чуть дороже. Что как там мажется, наносится, оно все примерно одинаково. Ну, я работал карбоном, стекловолокном, универсалкой, э облегченкой иногда и шпатлевкой по пластику. То есть вот, пять типов шпатлевки, которые у меня всегда были, Ну, еще жидкое. Это то, что нужно постоянно для работы. Все остальное. Грунты. Нужен грунт, наполнитель. Давайте сейчас кратенько коснемся. По поводу наполнителей. Какие типы и все остальное. Грунты. Для первичных работ с коррозией. Есть видео коротенько из Польши. Я Ссылку оставлю в описании. Посмотрите, какой тип грунта выбрать, эпоксидный либо кислотный. То есть, когда мы работаем на ржавчине, что нам выбрать? Это посмотрите видео, но я так кратко напишу, вам нужен будет и эпоксидный, и кислотный. Это для первичных работ борьба с коррозией и изоляция нижних слоев. Вот в этом случае изоляция нижних слоев. Далее вам нужен грунт-наполнитель. Наполнители на рынке вы можете увидеть. 4 к 1, 3 к 1, кстати, уже как-то вот этот вариант ушел с рынка, его очень редко видно, но раньше он, ну, его было видно. В основном 3 к 1 грунты не требовали разбавления разбавителем. 5 к 1 и 6 к 1 вообще. Почему-то я тоже сейчас не замечаю. И есть еще 7 к 1, но вот в этой пропорции в основном это грунты мокрые по мокрому идут. Все эти грунты требуют разбавления. разбавитель для этих грунтов должен быть акриловый потому что все эти продукты акриловые для вот этого грунта разбавитель должен быть для эпоксидных именно смол то есть он на спиртовой основе если здесь для акриловой смолы, то тут а, спиртовой, потому что у эпоксидного грунта другая смола. И разбавлять акриловым грунтом, эпоксидный грунт, не у всех фирм, даже так скажем, у большинства фирм, это будут просто отдельные какие-то слои. То есть э, акриловый разбавитель сам по себе будет в этой массе плавать. Смешанный эпоксидный грунт он сам по себе будет существовать. Вы их просто не смешайте. Они не сопоставимы по наполнению. Поэтому для каждого материала есть свой разбавитель. У дорогих фирм по номерам они идут. То есть вы берете банку, у него написан там отвердитель. Такой-то, причем в зависимости от температур будет написан еще разный отвердитель по скорости. И разбавитель. Разбавитель тоже может быть указан разным в зависимости от температур. Быстрый, медленный, стандартный. Универсальный разбавители, которые существуют. В принципе, можно на стартовом этапе. У многих компаний есть разбавитель, на нем так и написано Уни, То есть его можно лить в базу, в лаки, в грунты, акриловые, опять же, не в эпоксидные. Более или менее получается удобно тем, что мы купили одну банку. И этой одной банкой мы разбавили все, что нам нужно в этом случае красить. Чем работает на покраске машины Для старта пойдет Глобальных косяков от этого не намечается Лишь бы вы не лили его слишком много Или там, не, до... не доливали Боясь слишком много разбавить Для этого есть линейки, мерные стаканчики Пропорции все указаны в техничках То есть если вы купили банку И на ней ни черта не понимаете Что написано Вбиваете в гугле Пишите материал и техническая документация И вам выстрелит очень много информации С разных форумов ну, Надо посидеть, почитать, потратить свое время Спрашивать, у, допустим, у меня У кого угодно Там Подскажи, как разбавить тот или иной материал Честно скажу, я не знаю Если я этим материалом не работал каждый день, постоянно я, не могу, я могу даже забыть те технички Которыми я работал там 2-3 года назад Потому что они мне нафиг не нужны Я в голове не держу Если я что-то забыл, я открыл техничку Ага, почитал 10%, 20%, если температура ниже 25%. И спокойно знаю, что мне нужно делать. Поэтому вы тоже читайте, не ленитесь. А, еще скажу так, по эпоксидному грунту. 50 на 50 на рынке существует так, что если вы покупаете эпоксидный грунт, который мне надо будет разбавлять, то есть после смешивания он полностью готов к нанесению, он хорошенький, жиденький. Есть эпоксидные грунты, допустим, как у фирмы АПП. Это я лично работаю, знаю. Мы его смешали, он густой. Его надо разбавлять специальным раздувителем фирмы АПП. Другое не прокатывает. Так, грунт-грунт, э, наполнитель. Жидкая шпатлевка. Работала я на Воловской, так себе. У компании Solid. Кстати, сюда можно еще отнести Solid компанию. Но по украинскому рынку подсказку такую дам. У нас их продают... Два типа материалов. Один разлитый в Украине, другой разлитый в Евросоюзе. Тот, который разлит в Украине, бодяга редкая. Просто конченый шлак. Покупать его не стоит. По цене они примерно одинаковые. Продаваны выбрали такую вот политику, чтобы люди не различали. Сейчас как их отличить, я вам так вот просто не подскажу. Но главное это правильного поставщика найти. Я покупал тот, который для Европы продается. Тот нормальный. И сделаю такую антирекламу, как бы... Без обид личных к магазину, но они продают именно для украинского развития Солидовский материал у компании White. Сам магазин хороший, у них куча материала, выбора, цены более-менее адекватные. Но солид у них шлаковый. Я у них покупал пару раз грунты. Не, не те грунты, которые я покупал именно представитель соли. Поэтому у Вайта не стоит покупать солид. Но он очень бюджетный. У них хорошие шпатлевки по своей цене. У них хорошие грунты. Если действительно нормальные грунты, лаки, которые я пробовал. Мне тоже понравились у солида. По цене приятные. Эпоксидный грунт у них есть. Его разбавлять не надо, он сам по себе готов. Я пробовал, мне понравился. Жидкая шпатлевка мне у них не понравилась, она просто высыхает в пистолете, мы ее наносить даже не успеваем. Эпоксидный, кислотный, это первичный наполнитель, разбавители к наполнителям. Давайте пройдемся также по лаку. Лак. Лаки на рынке также есть, два к одному. Это самый такой ходовой распространенный товар. Если вы не знаете, что лучше купить, и вам там предлагают 2 к 1, есть 1 к 1, есть 3 к 1 и есть 4 к 1 лаки. То есть 4 части лака, 1 часть отвердителя, 2 части лака, 1 часть отвердителя. Ну и так далее. Если вы колеблетесь и не знаете, что лучше взять, какой-то будет жижи, какой-то быстрее сохнуть, в каких случаях, берите 2 к 1. Это те лаки, которые рассчитаны... Почти всегда рассчитанный на большой объем работы, то есть он стандартно сохнет, то есть межслойка у него там 10-15 минут. Если один к одному, то это как правило экспресс лаки, как правило, я сейчас не утверждаю, что это всегда. То есть для локальных ремонтов этот как вариант. Три к одному это лаки вот из своего опыта, те с которыми я сталкивался, это лаки, которые не требуют разбавления вообще ну Реально так получается, то есть разбавитель не нужен. Мы их смешали, они готовы к нанесению. И также они для полничков, для крупных ремонтов идеально подходят. 4 к 1 более редкая ситуация, которую можно встретить на рынке. Но тоже не знаю, для чего производители так делают. Какие-то там экономические, может, свои выгоды ищут. Но можете встретить на рынке такой лаг. Но если есть выбор у вас между вот этими, берите 2 к 1, не парьтесь. Не заморачивайте себе голову, пока вы не набьете руку, если вы с целью дальнейшей работы ищите материал, вы потом сами, попробовав потихоньку вот эти лаки, будете понимать, какой куда используется, для чего. И еще, вот так вот напишу, семинары. Если вы слышите, у рыночников спрашивайте, они всегда тоже знают, где, когда проводятся какие семинары, от каких компаний. Спрашивайте, где, что посетить. Ездите как можно больше, вы сможете напрямую пообщаться с технологами, вы сможете свои якобы тупые вопросы, которые для вас хоть, кажутся тупыми реально, вы сможете им задать, это их работа, на них отвечать. И они вам будут все разжевывать и показывать максимально ясно для вас, потому что их задача убедить вас в том, что их материал, он просто совершенный, он великолепный, другого материала на рынке лучше, чем их вы не найдете, поэтому они просто будут перед вами об камень головой биться, рассказывать он доказывать, что он лучший, как им правильно пользоваться, что куда наносить и так далее. Но делав дома свои эксперименты, вы сами для себя вы видите, что вам, у какой компании больше нравится. Вот и так, кратенько по тому, что есть на рынке, по тому, чем что лучше разбавлять из того, что лучше покупать. Опять же, я всего вам сейчас так не расскажу. На все можно потратить несколько недель личного общения, чтобы рассказать Реально все те случаи, с которыми сталкивался лично, что лучше выбирать, что лучше выбирать, если нету того, что нужно и так далее. Тут я сейчас даже касаться этого не буду. По тому, какие объемы нужны для покраски автомобиля. К примеру, я не буду писать, чертить. К примеру, у вас есть, что тут сегодня мне скинули, Шевроле Lachete, черная, под лак, без проема. Что нужно? В зависимости от состояния автомобиля, вам нужно купить, да даже в баллоне, для самостоятельной покраски, кислотный грунт, это для борьбы с рыжиками, грунт в баллончике, эпоксидный грунт в баллоне, это вам нужно будет для протиров перед самой покраской. Далее, эпоксидный комплект, комплект эпоксидного грунта, это вы будете работать с открытым металлом перед тем, как наполнителем работать, изолировать какие-то слои если ваш автомобиль уже был подкрашен где-то, когда вы не уверены, что там все стабильно, чтобы у вас ничего не рвало вам нужно будет минимум купить хотя бы один комплект грунта наполнителя акрилового, это для работы со шпатлевкой, то есть там где пошпатлеваны зоны, какие-то зоны ремонта протиры крупные, в которые вам нужно выровнять и так далее краски, краски черные. Смотря какой грунт и какие площади ремонта. От 2 литров густой краски, которую надо разбавить 80% хотя бы, до 3 литров густой краски, которую надо разбавить 80% хотя бы. Зависит, опять же, от зон ремонта. Каким пистолетом будете наносить, опыт работы и так далее. Но больше чем 3 банки черной краски брать, ну, не знаю, куда это можно вылить. По лаку. В принципе, трех комплектов литровых, два к одному, хватит для полного облива автомобиля, ну, просто замотаться со всех сторон. В принципе, можно уложиться и в два комплекта. То есть, два комплекта, это реально, получается, один комплект, это полтора литра готовой смеси. Два комплекта, это три литра готовой смеси. Полночок облить без проемов этим материалом можно. Но если вы делаете для себя, возьмите три комплекта, так как что-то вы красите в разборе, будете в этом состоянии, куда-то в проемы больше улетит лака. То есть три комплекта вам нужно купить. По поводу наждаков. Это вопрос, на который, знаете, ответить невозможно по фотографии. По фотографии геморрой не лечит. Зависит от ремонта. Какой-то автомобиль надо просто облить, замотовав. Туда нужен только скотч брайт и матирующая паста. А можно даже без матирующая паста. Какой-то автомобиль надо весь до металла сдирать, потому что он весь ржавый, пусть даже и ровный. Поэтому тут все чисто индивидуально. Но для конкретных глобальных работ с автомобилем вам нужен наждак. Сейчас перечисляю в кругах. Давайте тут напишу. Это наждак в кругах. Это дырочки для воздухоотвода. 80, 120, 180, 240, 320. 400, 600, 800. Это материал, который нужен вам в кругах для хорошей работы при покраске. Далее, в полосах, лепучках, липучках, не липучках, на метраже вы будете покупать. Это уже зависит от вашего подхода к работе, от того инструмента, бруски, которыми вы работаете. Но в полосах 80. 120, 180, я 240 пропускал, как-то она у меня не прижилась, 320 и 400, это то, что нужно в полосах. В каком количестве это нужно для автомобиля, я уже сказал, это зависит индивидуально от повреждений и убитости вашего автомобиля. Это по наждакам, также нужны кусочки softback. Допустим, у компании 3M мне очень нравятся наждаки. Кстати, по поводу компаний, которыми я в последнее время работал, у наждаков это 3M и Ковакс. Больше компаний адекватных торгующих на украинском рынке за последние два с половиной года я не встречал. Sunmite, шлак, говно, своих денег не стоит. И все, что около Санмайда ходит, это тоже дерьмище, которое своих денег не стоит. Наждак стоит в 3-4 раза дешевле, чем 3М. Работает он хуже, просто в десятки раз хуже. Купив один наждак вот такой, Тремовский за 1 доллар. Санмайдовских, которые стоят по 30 центов, вы ушатаете примерно 5. 5 3 15. В итоге... Одним долларом вы работали и не напрягались, не отрывались от работы, не, от, не рвали липучку на своей машинке. И потратили полтора доллара Тремовским или там Коваксовским, возьмем из дорогих, вы отработали за 1 доллар. В цене Ковакс даже чуть-чуть ниже, чем у 3 uh, У Ковакса мне больше в последнее время понравились это Файл ультрафайн, микрофайн вот в таком духе то есть наждаки которые на губке у меня есть видео оставлю ссылку посмотрите но ну, там я показал тремовские наждаки также вам будет нужен скотч брайт красный скотч брайт серый и желтый скотч брайт у меня ушел из ходовых работ года 3 как примерно он слишком мелкий он в принципе не нужен и зеленый зеленый скотч брайт он под шпатлевку там где-то где, где подмотывать недоступных для крупного наждака местах для бумажного красный скотчбрайт работает под грунтом у нас, то есть все что до грунта и сервис скотчбрайт под покраску под сервис скотчбрайт как правило в версии работы с водой используют матирующую пасту для ускорения работы не более того скотчбрайт работает как на сухую так и на мокрую далее весь материал допустим что-то купили Кое как открасили, сейчас не вникаем в подробности. У нас есть такие косяки на поверхности, как потеки, мусор, шагрень. Это надо будет убирать полировкой. Для полировки вам понадобится чтобы убрать сами косячки. Вам понадобится однокомпонентная шпатлевка. Если вы не умеете работать двухкомпонентной, лучше и сразу не лезть на сопли. То есть, однокомпонентная шпатлевка, это все дело убирается. Как это делается, это лучше попросить кто-то из маляров рядом, пусть покажет. Либо же в видосах, ну, честно, я сейчас не скажу, не скажу в каком видео точно на шпатлевке. Я постараюсь добавить в описание, что-то найти. То есть, как шпатлевка, через шпатлевку убирать потеки. Катер не сказать, что дорогое, но еще выкидывая 60 евро, только лишь, чтобы на одной машине у вас подрезать соринки, это дороговато. То есть потеки через шпатлевку убрали с наждаком. Это найду видео, чтобы вы посмотрели. Далее паста полировочная. Я из последнего, то, что мне очень понравилось, но она, да, чуть-чуть дороговатая. У фастула. 50-10 последняя из паст, которую я пробовал, которая действительно мне понравилась работает одной пастой двумя кругами круг оранжевый он сейчас по моему доводочник до да, у них то есть я работал овчиной овчиной и оранжевым кругом фастуловскими и все замечательно на рынке ее найти очень сложно в магазинах в интернет есть на рынке не берут потому что дороговатая она куча очень выбора тремовских паст ну трем последний год полтора даже Завозят халтуру на рынок Это не тот трем, который был раньше Поэтому не рекомендую покупать Он просто не работает У Фореклы новые пасты появились Тоже одношаговые Сейчас вообще все компании вот Последний год прыгнули на вот эту одношаговую То есть одна паста Три-четыре круга В принципе это удобно И вот у Фореклы появилась тоже паста Не помню как она там по номерам У меня она была на тестах Мне она понравилась Она в цене приемлема, Чуть там вообще недорого За пол или 350 По-моему чудок или 300 я отдал 20 евро, это не так уж дорого. Он реально классный. Стоп, и вру, не 20 евро, меньше. Меньше, гораздо меньше. Что-то дешево мне показалось. Она мне понравилась, она неплохо работает. Поэтому такое что-то вот в этих пределах. В пределах Фарекла, только не же вот это, же 1, же 3, же 5, же 10. Это старое дерьмище с водой, которая работает. А из новых, из последних, которые выходили. И так, Фарекла 3М. Мензерна есть, я минзерна не работал, не знаю как, но она есть на рынке И мерка, мерковские пасты я пробовал, мне что-то не фонтан как понравились, я их не понял Может я просто недораспробовал, но тоже на рынке они есть, они продаются Вам нужно будет хотя бы два круга, это овчина, только овчина не та, которая с машинкой с дешевой продается Вот такой вот круг барашек какой-то, он бесполезный А овчина именно для автомобильной полировки 100 где-то 170, по-моему, у него диаметр, на 150-ю подошву клеится, и вперед работать. И один поролоновый круг, если у фастула, допустим, это оранжевый, если тремовский будете покупать, это зеленый, он такой жестковатый, и для добивки, если темные чё, цвета на машине, антиголограмму, пасту взяли, взяли черный круг и пошли по машине убирать голограмму. Само собой микрофибровые полотенца для полировки вам будут нужны. И для убирания соринок вам нужен будет какой-нибудь твердый жесткий предмет. Говорят, что от э, тех, кто в домино играют, берут доминошки, на них кладут мелкий наждак для полировки сорин. Стартуйте с 1500, с водичкой наждачок взяли. И 1500 вытерли сориночку. То есть у вас есть соринка какая-то, да, вкорпление, дефект на лакокрасочном покрытии вы его вытерли хотя бы процентов там на, можно даже на 100 но тогда у вас будет чуть-чуть проплешина вытертая потом взяли 2000 еще тиранули, здесь убрали риску свою и 3000 можно купить трезак у фирмы 3M разработали и еще большую зону под, вот уже под полировку подготовили и полируете если это шагрень, вы там накакали шагрень, немного делать процедура вся та же, но это очень Трудоемкий процесс, я не сторонник красить шагренью. Покрасили первый раз шагренью, попробуйте сначала на каком-нибудь старом крыле, что-нибудь, возьмите кусок железяки, сделайте весь тот тех процесс покраски, который у вас будет происходить при покраске именно кузова. И попробуйте разложить материал на одном элементе хорошо. Попробуйте, когда пойдет потек. Попробуйте как... Как вы хотите, якобы считаете правильным, что у вас получится шагрень. Что с этим делать в процессе, на вертикали, на горизонтали. А не так, что вы всю машину закакали, как гравитексом, а потом пытаетесь ее полировать. Если у вас вся машина выглядит как апельсин, вы ее не отполируете. Вы ее либо не дополируете, либо просто на торцах сделаете огромнейшие протиры. Это будет однозначный перекрас. Поэтому лучше ну, потренируйтесь где-то. Ну, не портите вы всю машину. Не бывает так, чтобы с первого раза волшебники-волшебники и волшебники, пересмотрел две недели все твои видео. Я почувствовал в себе силу и пошел, загадил себе машину. Не стоит этого делать. Потренируйтесь. Не так уж это все просто. Это смотрится легко, да. Со стороны, когда смотришь, все красиво. Человек, когда с этим работает постоянно и с уже отлаженным для себя материалом, это вообще смотрится, оно ну, реально, как, как два пальца об асфальт. Тренируйтесь, Пробуйте. В принципе, от ошибок не застрахован никто. Выбирая материал, старайтесь брать одной линейки. Не, не старайтесь сэкономить на чем-либо. Купите себе парочку разбавителей для грунта, для лака. Лучше фирменный взять. Чтобы у вас вот такого вот не было потом в дальнейшем. Вы не плакались, не задавали вопросы. Блин, как же мне теперь это все убрать, чтобы не делать перекрас. А перекрас при вот таком вот говне на всей машине делать придется однозначно. Ну, на этом пока что все. Желаю всем хороших покрасок. Дальше будем рассматривать еще кое-какие уже нюансы, такие по мелочи, уходить более глобально в ржавчину, в просады и все остальное. То есть какую-то еще информацию постараюсь так подсобрать, структурировать и будем рассматривать ее. Я уже так по комментариям даже уделяю очень много всяких вопросов, которые надо рассматривать отдельно. Пока что все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.